Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о работе Карла Маркса «Гражданская война во Франции». Данная работа была написана Марксом в 1871 году по горячим следам событий Парижской коммуны. В этой работе он анализирует с историко-материалистических позиций события, э, предшествующие и сопутствующие этой коммуне, рисует яркие портреты ее участников, анализирует причины, тех или иных успехов и неудач Парижской коммуны. Особую роль при этом играет анализ того, как фактически французская буржуазия вступает в союз казалось бы, своим главным врагом Бисмарковской Пруссией для подавления собственного пролетариата. Однако самым важным моментом данной работы является характеристика, которую Маркс дает Парижской коммуне. Дело в том, что, по мнению Маркса, Парижская коммуна была первой в истории случаем диктатуры пролетариата, то есть первым случаем, когда рабочий класс взял всю полноту государственной власти в свои руки. При этом Маркс отмечает, что фактически государственная машина, как она сложилась при власти буржуазии, не может в неизмененном виде быть просто захвачена пролетариатом. Пролетариат должен сломать эту машину и построить Такую государственную машину, которая будет соответствовать его интересам. Именно это и называется диктатурой пролетариата. Именно это и было осуществлено, по мнению Маркса, в рамках Парижской коммуны. Маркс критикует буржуазный парламентаризм с его разделением власти на законодательную, исполнительную судебную. Которая на самом деле превращает государственную машину в выразителя интересов капитала против труда. При этом, почувствовав как бы это, парадический рабочий класс, захватывая власть, устраняет этот самый буржуазный парламентаризм и строит свои собственные государственные учреждения, которые, в общем-то, казалось бы, отличаются лишь количественным образом в сторону большей демократичности от соответствующих буржуазных установлений. Однако, как отмечал Ленин, это как раз тот случай, когда количество переходит в качество. С одной стороны, представители новой власти, новой государственной машины избирались в рамках всеобщего избирательного права, однако они не только были избраны, они также несли ответственность перед своими избирателями и были сменяемы в любой момент. В то же время они получали зарплату, не превышающую зарплаты квалифицированного рабочего становясь в общем-то прямыми представителями рабочего класса и способов его господства. Тем самым рабочий класс парижа показал что государственная власть не является какой-то тайной чем-то доступному лишь избранным, но может вполне осуществляться самим рабочим классом. в то же самое время были не только сломана старая государственная машина и началось строительство новой, но также были устранены как самостоятельные отдельные учреждения полиции, армия, И они были заменены всеобщим вооружением народа, рабочих, то есть милицией. Одновременно произошло отделение церкви от государства, введение всеобщего бесплатного образования, устранением церкви от контроля за образованием. Тем самым были проведены в жизни многочисленные демократические преобразования. И по выражению Маркса, это было некое дальнейшее развитие демократии, то есть завершение того, что французы не доделали в конце 18 века в ходе Великой Французской революции. В то же самое время Маркс говорит о глубоко национальном характере новой власти, потому что буржуазия легко вступала в сговор с прямым неприятелем, в то время как именно пролетариат мог отстаивать национальные интересы французского народа. В то же самое время, будучи глубоко национальной, коммуна была одновременно и глубоко интернациональной, включая в себя деятелей самых разных национальностей, в особенности немцев и поляков. Также Маркс довольно подробно анализирует, то, как те взаимоотношения складывались с рабочего класса с крестьянством, потому что хотя, в общем-то, в силу осадного положения рабочим Париже не удалось выйти как-то на крестьянство, по сути, они представляли интересы, глубоко созвучные интересам этого самого крестьянства, а также дов довольно больших слоев буржуазии, особенно мелких, конечно же, буржуазии. Однако, Самая главная тайна этого нового государственного устройства, этой коммуны, заключалась в том, что она представляла собой власть рабочего класса. Первую ситуацию, историю ситуацию, когда этот самый рабочий класс взял всю власть, как уже говорилось, в свои руки. Тем самым этот исторический претендент э, послужил э, бесконечно важным уроком на выводах, из которого основывались дальнейшие... Пролетарские революции в 20 веке и уроки, которые можно извлечь из событий Парижской коммуны, могут использоваться и должны быть использованы коммунистами и сегодня. А у нас на сегодня все. До новых встреч.